Всем привет, с вами Рома. Сегодня вас научу видео уроку, как делать анимации в Search Filmmaker. Сначала я покажу, что у меня получилось. Я... Мне немного анимация корявая вышла, так как я там переборщил, кое-что лишнее поудалял случайно, то есть нужное поудалял. А я сделал, как у нас робот-шпион начинает э, делать позу хожа... э, ходьбы. Как он, типа, начинает подходить к инженеру, который сидит. Ну ладно, угу. сейчас мы закрываем наш ш... соучмейкер и открываем заново, а я пока музыку включу. стиме очень много весит поэтому сначала думайте на какой диск будете его ставить тут вы называете все ставите где будет ваша э, ну ваша анимация находиться но это не обязательно вам трогать это можете оставить в покое креть жмем и добавляем любую карту мне нравится самое первое Оно может у вас глюкнуть когда будет загружаться но так и будет но оно пройдет потому что карта довольно долго загружается Готово, ворк камера не нужна, поэтому, ну удалять мы ее не будем, создаем новую камеру, новая камера А сделаем мы анимацию сначала, как инженер начинает садиться У меня есть инженеры, разные роботы, они сразу у вас будут, но это если у вас Team Fortress 2 есть Не, ну может быть оно и так, его, оно и так есть, я просто сам не знаю у нас тут э, разные. Вот сюда жмем, мы вот тут выбираем персонажа. Я выберу инженера. Хотя я, я им не сильно люблю играть. Ни за что вот это не выбирайте и не выбирайте вот так инженера, а то вы ждете вот туда вот так. Поэтому выбирайте для Ctrl-Z, если у вас такое будет, выбирайте вот это. И вот только тогда вы можете двигать спокойно. Когда вы двигаете, его вот так можете Shift нажать. Тогда он сразу будет садиться. Стоится на пол. Для лучшей анимации мы будем вот тут сделать, чтобы его не отсвечивало. Давайте поставим ему руки в нормальную позу. Выбираем... Нажимаем Ctrl. Выбираем его руку. Делаем сначала ему обычные руки. Как они у него и должны быть. Он спокойный, как будто инженер. Хотя он и так спокойный. И... Сейчас мы сделаем, ну, давайте, наверное, нет, наверное, не будем трогать ему каску. Сейчас мы сделаем ему анимацию, как он будет подходить и садиться на лавочку. Да. Ну, для начала, это как бы, видите, база синих, тут синие одежки, поэтому мы выберем, ну, чтобы подходило синего инж инж инженера за команду синих. Хорошо самая легкая теперь осталась эта анимация вы в курсе тут как бы анимация самая легкая Ну, как по мне я эту анимацию понял как делать только из одной программы это Adobe Premiere Pro программа в которой монтировать мне я помню хорошо монтировал картинки чтобы летали там делал и в итоге я научился так и с анимациями, я сам без видео уроков, все это очень легко так что может быть вы сами уже догадались когда программу скачали программу скачать через Steam название будет ее в описании в Steam в и скачайте Сохраняем наш объект, где у нас сначала ну, инженер просто стоит. Делаем анимацию, в которой инженер начинает видеть лавочку, а именно поворачивает голову. А потом опускает голову. Теперь можем просмотреть нашу анимацию. Так, сейчас она дойдет до нашей анимации, Видите, он увидел лавочку. Я как-то сказал, прям как в комедии Кла. Теперь мы подвигаем нашего инженера. Ой-ой-ой. Забыл. Поворачиваем нашего инженера. начинает. Ну, ну, вот так, как, когда руками целятся, что-то может быть как-то руками там двигать, когда шарится. Ну, для удобства. Главное, делайте анимацию очень быстро, а то вы переборщили. Ой. Ну вот, я уже переборщил, побыстрее. И теперь, в итоге, вы смотрите, все испортилось, все исправить можно. Смотрите, лучше, лучше так, а то что судьбой у вас будет пока сложно, поэтому делайте анимацию на месте. Сейчас он до него только сейчас дойдет, что надо сесть на лавочку. Ну вот он как будто один тайм, да, ди дай дай, -дай, -дай то и что. Ну как такого танца нет, дай дай да, дай дай дай. Выбираем нашего, нашу руку и делаем вот так. Теперь, ну, в следующей анимации, ну, не, как он начинает, напрягается, начинает садиться. Его подбивать, а то он уже ну, не сядет, если мы там поставил? Да, Ой, не там поставил? Да. А ты там поставил? Да. А просто Ой. А чуть даже Можем посмотреть полностью нашу получившуюся, мы ну, почти получившуюся анимацию. <плодит> что-то он как-то медлится, видишься. Ахахаха! Какой-то такой, ааа, кишки, я вас достану! Там что-то ко мне прицепилось. Ужас какой. Создавляем вот так, чтобы долго она не думала. И восстанавливаем ему руку. А то, видите, она там не устряла. Но нет так, что мы все контролом где возвращаем. И все, все, все, все, включая там, где мы так сидит, У, него. И у нас нет анимации, где он готов согласиться. то его тело ну, нет, оно не... Следующая анимация мы им... ой в следующей анимации мы ему сделаем что он ну, руку немного убирает и в следующее то же самое такой немного руку убирает а в мы делаем вот такой кадр где и он ну, поднимает ноги к тому, чтобы садиться. Следующий кадр вот такой. И вот так несколько раз вы нажимаете. Делаем, что у него ноги начинают свисать. Делаем еще разок. И еще. Теперь у нас уже начало готово. Давайте проверим. Вот, сначала стоит, стоит джинер. Ему хотелось присесть куда-то, так он устал стоять. Так как он просто так стоял, от того, нечего делать, но он увидел скамплику, и он решил на нее сесть. Это было нелегким испытанием, но он решил попробовать. Он пригнулся, он был готов, он начинал садиться. Эпический момент. Ну все, как бы у нас анимация почти получилась. Сейчас мы делаем ему анимацию. Лучше всего его торса Выбрать анимацию Так он вот так Потом у нас он Вот так Потом у него, он поворачивает обратно голову Вот а что он ее повернул В следующей анимации Он начинает уже вот так тоже. Он уже начинает руки опускать. Ну что, он на руку сядет? Надо же, конечно, исправить. Исправляем ему руку. И теперь у нас получилось. Сейчас мы делаем еще, где он так стоит. Несколько кадров идем сюда и нам надо этот момент поставить и потом нам надо его аккуратно на этом моменте ну посадить так давайте сейчас проверим вот давайте уже на этом моменте камера сюда переключается садиться а что смотрите какая прикольная анимация в итоге вот так у нас э, вышло за 12 минут ну, но она 12 минут длилась, но у меня анимация как наш персонаж садится но ну, с этой стороны лучше но мне кажется с этой вот, вот так еще лучше сейчас мы добавим ему one moment как он нормально уже убирает руку и уже полноценно кажется. а в итоге потом ой ну что такое не там все места в итоге он потом к нам поворачивает голову дальше он ну как всегда Поднимает голову. В итоге у нас вышла вот такая анимация. Ну, для лучше всего нам надо ее поставить вот так. И, наверное, инженера самого тоже не мешало бы переставить. Ну вот, теперь вы узнали, как делать анимации. Это, вы видите, не очень легко, да и не очень... Это уж и, и как бы ну, Хотя это одновременно и очень легко И одновременно не очень Смотря какую вы планируете сделать анимацию У меня вот такая вышла Но лучше мне кажется вот так Чтобы видно было, что он по-настоящему садится Вот так начинается анимация Он видит лавочку И теперь он немного в раздумье Вот такого Готовит руки Приседает немного и вот так, ой, как медленно начинает садиться. Потом немного раздумал, раздумал. Потом вот так. Господи, что за странная анимация у меня вышла. Вот так сел. Но можно сказать, у нас инженер-черепаха. Ну Пусть лучше вот так будет анимация. Это просто совсем плохо видно, что он стоит. Лучше пусть не будет видно, как он нормально плохо сел. Ну, в общем, вы увидите, как создаются анимации. Всего уже 15 минут, а анимация только закончена. Ну, как бы не так уж и долго, можно сделать даже маленький мультик. Еще раз, экспорт, муви. Итак, я поставил то, что там было, Запоминайте, куда оно ставится. И все, вот ждете процесса, когда весь процесс закончится после анимации, вам будет доступно просмотреть свою анимацию. Все, короче, э, у нас готово. Может, мы это не обязательно вам сохранять. Все. Теперь давайте, ну ладно, так и быть, я вам покажу через Комстадио студия, как тому быстрее. Сейчас мы возьмем. Ладно. Если у вас эта анимацией не хочет перекидываться на ваш монтаж, то просто снимите ее повторно. То есть я имею в виду на бандикам. Что сейчас я и сделаю. Выключу съемку, сниму и включусь обратно. Как сказал, включусь. Итак, все, я снял свою о, очень долгую анимацию. Ну, о, как вы видите, у нам она лагает. Я не знаю, будет ли она так в стадии студии, но, надеюсь, нет. Ну, или тогда просто, чтобы долго не листать, пусть уже на это будет снято. Угу, угу. Так, сейчас на диске F у меня вот так, так, так, так, новая папка, папка. Ну, ничего себе. Когда я столько снять успел? Ну-ка сейчас просмотрю, что это у нас. Ну, ладно. Ну, <с> ладно, давайте сначала выберем нам самую нужную. И самую главную. Всё, убирайте точно звук, который у вас был скорость клипа ну, не обязательно сильно быстро, чтобы не лагало поэтому, думаю, 150 как мы видим, анимация нормально работает все нормально видит она. ну, хотя посмотрим, как оно хоть чуть-чуть убыстрится, ну, но я же убыстрится так, ну, руки немного длинновато, поэтому мы добавим 170 давайте добавим 170 и посмотрим нашу анимацию заново 170 думаю, нормально, самое главное, очень быстро не ставьте, а потом можете выложить спокойно вашу анимацию. Сейчас досмотрим ее. Так, у нас, ну, то, что подлагивает, у меня самого подлагивает, я не знаю, как правильно ли оно подлагивает, или это и так будет подлагивать. Ну, ладно. Самое главное, что хотя бы анимация работает, и вы все правильно сделали. Все, ваша анимация готова, вы можете ее сохранять. загрузки вашей анимации. Ну, а для мультика это вам надо потребуется... Я, кстати, скажу вам, сколько для одного мультика потребуется максимум дней. Если вы мультик будете 10, делать 10-минутный, то вам максимум понадобится 3-4 дня. Но если вы будете за ним каждый день сидеть. Если вы уже будете его делать по чуть-чуть каждый день, ну, то, что я вам рекомендую, Рома зарекомендует, это я вам говорю правда. Лучше возьмите и делайте его... По чуть-чуть, для первого раза. получилось. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня я вам показал, как сделать маленькую анимацию. Скоро, ну, хотя, мне кажется, что больше нечего показывать, это как бы самое главное. Ну, а как сделать, например, если вы хотите, чтобы ну, оружие это вы спауните? Ну, ладно, может быть, я иногда буду выпускать видеоуроки, то, что это же не все, там, может быть, еще какие-то есть дополнения. Ну, программу я только сейчас скачала, умею только это. Поэтому я буду пока пытаться что-то новенькое делать. А вы ждите новых выпусков. Всем пока.